Здорово! Сегодня у нас в выпуске Красочное ММО Фэнтези-стратегия Еврейский Нуар-квест Панк-раннер Ролевая РПГ И нестандартная Ворона Башен Приступим! Avable Online это полноценное MMO на Android. выбирая как всегда, любимчика из 6 классов и гоу исследовать игровой мир. А мир в Avable просто таки огромный. Вас ждут сотни локаций и миров, которые выглядят просто потрясно за счет нового движка Unity. Проходи квесты, участвуй в PvP сражениях, качайся на кабанах. Да ты сам все знаешь. Так что заходи и играй. Orcane Battlegrounds это продолжение известной стратегии Orcane Legends. Да, ребятки, это очередная, но довольно неплохая стратегия. Строй, обороняй, нападай, зарабатывай, в общем, разделяй и властвуй. Кстати, на этот раз разработчики добавили сюжет. Так что плюс один в пользу игры. Шива это, если можно так выразиться еврейский нуар-квест. Вы будете играть за хмурого раввина, которому придется бороться за наследство для сохранения синагоги прихожан. Вы станете Детективом расследующим убийство и вам как никогда посчастливится отвечать вопросом на вопрос. Все как в анекдоте. Шива эта игра, которая стоит внимания каждого ценителя настоящих квестов. Рекорд Ран, это я бы сказал шедевр среди раннеров на Android. Герой игры выходит из магазина с свеже пластинками, как вдруг проезжающий мимо невежда выхватывает их из рук и уезжает. Недолго думая, мы пускаемся в погоню, преодолевая препятствия в такт. Dice Dungeon это просто эпическая, пошаговая, пиксельная и юмористическая РПГ. Ты сможешь прокачиваться, выполнять задания и сражаться с необычными монстрами, которых можно как побеждать, так и принять в свою собственную непобедимую армию. Over the Top Tower Defense – это как вы догнались, оборона башен, которая практически идеальна во всем. В ней приятная графика, удобное управление, продуманный баланс и все это выдержано в таком, я бы сказал, мультяшно фантастическом стиле. Кстати, в игре не исчезает трупы и кровь, из-за чего к концу каждого сражения на экране происходит просто кровавое месиво. Угости зомбаков свинцом, зарядом плазмы или теплым чаем. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.